Владимир, скажите, просто, как проходит турнир? Турнир уже завершается. Мы очень довольны, что нет эксцессов, потому что я являюсь председателем апелляционного жюри. Пока никаких жалоб нет, судьи работают отлично. Игроки все довольны, по-моему. Скажите, пожалуйста, а кто из звезд приехал на данное мероприятие? звезд, ну очень много, значит где-то порядка 10 шахматистов свыше выше рейтинга 2700. Почему? Потому что турнир является отборным к Кубку Мира. 22 игрока отбираются, идет напряженная борьба. Еще впереди два тура, сегодняшний, завтрашний. Но будем ждать. А, скорее всего, планируются ли подобные мероприятия данного масштаба и еще проводить в Минске? Ну, во-первых, мы очень довольны, что получили этот турнир. Репетицией этого турнира был турнир запрошлом году зимой по быстрым шахматам и блицу. Турнир пошел на самом высоком уровне, получил большую оценку положительную Европейского шахматного союза ФИДЕ. И, значит, нам как бы удалось, чтобы... Далее турнир вот, уже значит, индивидуальный по классическим шахматам. Чтобы получить такой турнир, нужно бороться. Но По крайней мере, все, чтобы такие турниры здесь организовывать, у нас есть. Скажите, а как пришел детский чемпионат мира? Детский чемпионат мира пришел также на высоком уровне. Больше 600 участников, больше 20 стран. Турнир был организован за короткое время, благодаря нынешней сейчас, нынешнему председателю Федерации шахмат Сорокина Анастасия. Она сумела все быстренько это организовать. Значит, Приезжали и Люмжинов, очень много чиновников. Самое главное, что он понравился детям, родителям. Все в восторге. И впереди еще два подобных турнира будет у нас. Проходить в следующий через год. А если не сказать, что за турниры? Это турнир до 12 лет, так называют, кадетов, среди кадетов. По быстрому блицу. Скажите, а вот в детском чемпионате мира беларусы взяли 6 медалей. Ожидался ли такой результат? Нет. А как его можно прокомментировать? Ну, дети очень хорошо, что всегда дома лучше играется. Наверное, у детей все-таки нервы. Спокойнее, здесь родители рядышком, и все. Нормальная обстановка домашняя, на это повлияло. Ну, шесть медалей, это очень здорово. Хотя в последнее, последнее время мы каждый раз в э, таких формах, спер, сперез мира, Европы, но без медалей не возвращаемся. Хотя бы медаль всегда есть. Но шесть – это очень хороший результат. А, Владимир, еще у вас вот есть сын, играющий скрытие. Он сейчас как-то связан с шахматами? Ну, сын э, занимался шахматами в свое время, был чемпионом республики до 16 лет. Ездил на первенство мира в Бразилию, в экзотическую страну. В 1995 году там был четвертый результат у него. Ну, он мастер Фиде, сейчас занимается бизнесом. Но шахматы ему помогли в жизни, как и всем помогают. Кто занимался шахматом, даже он не станет дресс в жизни, очень пригодится. То есть, грубо говоря, шахматы упрощают жизнь? Помогают в жизни.